Ну что, приветствую, мои родные. Я продолжаю серию видео о коридоре затмений, и мы с вами два затмения уже прошли. У нас прошло великолепных, мощных два потока энерговибрационных сеансов. Отзывы вы можете читать у меня на странице, на странице отзывов. И сейчас нас с вами ожидает август. Августовское затмение, о котором я отдельно расскажу. Оно заслуживает действительно отдельного внимания. И вот в этом видео я хотела бы сейчас сказать в целом об августе. Да, немножечко я задержалась, но вот после второго потока у меня, как видите, сильно село горло. У нас чистка была колоссальная. Поэтому с небольшой задержкой, ну, лучше поздно, чем никогда. И я хочу в этом видео пройтись по важным моментом августа и по важным датам августа а уже в следующем видео я запишу именно информацию о августовском затмении итак август и девизом августа я хотела бы наверное сделать прощание с прошлым и зарождение нового в августе Напряжение в целом, да, относительно коридора затмений, уже постепенно начинает спадать, но это все еще очень важный месяц, когда результаты произошедших перемен а, ложатся в основу будущего, которое мы для себя выбираем, неосознанно, мои родные, в этом-то вся и заковырка, что не то, что мы головушкой думаем, а то, что у нас происходит внутри». И после пиковой точки года, которая была отмечена июльским лунным затмением, которое происходило в Водолее и э, противостояние Марса на в Водолей. Вот после того, как нас выбивало из привычных реальностей, буквально в космос неизвестности и в пространство бесконечных возможностей и вариантов, после того, как мы э, с вами сталкивались либо с разрушением прежней надежности, либо выходили за пределы прошлых барьеров, мы решаем главные вопросы. Кто я в этой новой реальности? Каковы мои роли? Кто, что я из этого могу положить в основание своей новой жизни? И вот этот гармоничный аспект Сатурна, Сатурн ведь владыка порядка, границ да, с Ураном. Уран – это планета революционных перемен. И вот этот гармоничный аспект, гармоничное содружество способствует созданию нового порядка и построению новых конструкций в том хаосе неопределенности и беспорядке, где мы оказались с вами. И все это будет способствовать построению новых границ после того, как мы примем решение выйти за пределы старых. Опять-таки, здесь очень важный момент в том, что со старым придется прощаться, и варианта два, либо вы отпускаете все старое, благодарите за то, что оно у вас было, и готовитесь к новому, неизвестному новому, непонятному новому, будет страшно, у вас будет состояние, когда по-старому не могу, не хочу, а по-новому не знаю, как вы находитесь, где-то вот в этом состоянии, в зоне турбулентности жизни, и не бойтесь этого момента, просто не держитесь за старое, не держитесь за старое, это все, что касаемо работы, <coughs> отношений, дел, проектов, вот все, что не надо, оно будет уходить. Все, что надо, оно будет приходить, если вы отпустите старое. Поэтому наша задача, как минимум, да, задача на этот месяц выйти за пределы старых границ. И вот на этом фоне, под влиянием петли Марса во Льве, вот в течение всего августа, но особенно до 19 августа, да, до периода окончания вот этой ретроградности Меркурия, продолжается ревизия и переоценка тех способов, которыми мы подтверждали свою значимость и ценность. Которые, вот, инструментов, с помощью которых мы раскрывали свой творческий потенциал, презентовали себя или свою идею миру. Алгоритмов, в конце концов, по которым мы строили свое счастье, обменивались с другими любовью, вниманием, признанием и вообще получали от жизни удовольствие. И вот солнечное затмение, которое произойдет во Льве 11 августа, подводит черту под произошедшими судьбоносными переменами и одновременно отмечает начало новых этапов самореализации. И почти в эти же дни, ну, 9 августа, переломная точка в цикле Меркурия относительно Солнца. И она отдаляет время завершения жизни старых моделей, старых инструментов, которые мы использовали для обретения счастья, любви, признания, от новых этапов во всем перечисленном. И обратите особое внимание, Точка начала любого нового цикла всегда одновременно является точкой окончания предыдущего. Ничто не появляется из ничего, новое всегда рождается из итогов, из результатов, из выводов прошлого, изобретенных, а, ими, а, изобретенных или а, утраченных в нем ресурсов. И именно это и происходит в пределах а, вот первых 11 дней августа. В течение всей первой декады месяца мы завершаем прошлые жизненные этапы, переосмысливаем произошедшее. Прощаемся с, с чем-то, извлекаем из этого опыт, ресурсы и уроки. И примерно в период с 8 по 11 августа будет происходить некая магия и волшебство. Семена, полученные из всего этого, засевают глубокие внутренние слои наших реальностей. Нам еще это не очевидно, во что они вырастут. Более того... Когда плоды а, проросшего из этих семян появятся в виде конкретных ситуаций, каких-то обстоятельств, сюжетов в вашей жизни, многие из нас вряд ли смогут а, проследить эту причинно-следственную связь. Тем не менее, именно в это время на внутренних и невидимых планах закладываются семена новых циклов самореализации и раскрытия творческого потенциала. Проявление себя как автора собственной жизни, наполнение своей жизни любовью, вдохновением и новыми смыслами. Или же, в зависимости от того, как были пройдены прошлые уроки и как были решены предыдущие задачи, на основании полученных результатов закладываются новые циклы невозможностей и проблем во всем перечисленном». Только в ваших руках, как вы проживете это время. Именно от ваших э, действий или бездействий зависит ваша будущая жизнь. Именно поэтому э, поток, третий поток энерговибрационных практик, который стартует 9 августа, будет посвящен вот всему тому, что я говорила. Это будет отпускание старого, э, прошлого, зарождение того. Э, того наилучшего нового, что у вас прописано в вашей программе, и все это будет работать энерговибрационные сеансы для того, чтобы максимально соединить вас с вашим эталоном счастья, чтобы вы постепенно в течение а, 3-6 месяцев выходили на орбиту нового счастливого будущего, закладывали а, те семена, которые действительно будут прорастать в течение долгого времени в будущем. И поэтому очень важно, как мы проживем эти дни, и что мы сделаем с тем опытом, который в это время в концентрированном виде будем получать из завершающихся жизненных этапов. В течение всего этого периода завершение прошлого и рождение нового будет непосредственно связано с тем, как мы решим противоречие между стремлением к большой свободе и потребностями в сохранении статус-кво, противоречия между стремлением к новым уровням самореализации, творчества, необходимостью масштабных перестроек, на которые приходится идти ради этого. И вот в первой декаде августа связывает вот этот период с получением результатов от прошлых, Тенденции в партнерстве, в отношениях, с социумом, с другими людьми, в процессах взаимообмена ресурсами между нами и внешним миром. Это прекраснейшее время для того, чтобы извлекать опыт, ресурсы, возможности от того, что было сделано и накоплено в перечисленных сферах и вопросах. Для того, чтобы использовать для продвижения в соответствующих делах уже сложившееся положение вещей. Вот а, если говорить опять-таки об энерговибрационных а, сеансах, то они будут, а, в основе их будет, будут лежать настройки на то, чтобы а, благополучным, безопасным, экологичным образом а, для вас трансформировать весь, весь ваш опыт. То, что вы неосознанно можете не понять, не увидеть, не воспользоваться, чтобы это было а, трансформировано. То есть все сеансы, все пять дней мы будем закладывать на все ваши сферы жизни. До 11 августа, когда ретроградный Меркурий во Льве будет начинать свой новый цикл относительно Солнца, образуется квадрат к Юпитеру в Скорпионе. Что это значит для вас? Это новые творческие планы, идеи. Стратегии также будут рождаться в результате разрешения конфликтов между нашими потребностями в самореализации, более счастливой и наполненной жизни с одной стороны, и необходимостью платить за это высокую цену, решаться на изменения финансовых условий, идти на определенные, в том числе финансовые риски. То есть понимаете, насколько важный период сейчас нас ожидает. И вот а, период с 8 по, по 11 августа, это особенно сложный и особенно важный период для каждого человека. Знает он, не знает об этом, а, верит или не верит, неважно. Последние дни лунного месяца, дни темной луны, накануне солнечного затмения, они совпадают с сожжением Меркурия ну, в кавычках, конечно, да, уровень энергии и жизненных сил снижается. Способности адекватно действовать, оценивать риски, последствия собственных решений в это время крайне ослаблены. Поэтому особенно важные дела, начинания лучше перенести как минимум на несколько дней позже, а то и на начало сентября, вот после 9 сентября, а в это время стоит беречь силы, здоровье, сократи, сокращать внешнюю активность, избегать конфликтов и потенциально опасных ситуаций. С другой стороны, в это же время совпадение начала двух циклов и затмения подчеркивает важность, судьбоносность новых идей, рождающихся на глубоких внутренних уровнях. В это время у нас есть возможности заложить новые перспективы во всем, что касалось <coughs>, самореализации, любви, творческого развития. Но они а, непосредственно зависят от того, насколько мы были готовы менять старые модели поведения на новые алгоритмы, переучиваться, осваивать новые способы самовыражения и взаимодействия с внешним миром и даже с внутренним. 11 августа, в день солнечного затмения, ну плюс-минус несколько дней до и после его точной даты, это формирование новых программ и сюжетов в любви, самореализации, способности наполнять свою жизнь тем, что делает нас счастливыми, повышать общее качество жизни и происходит, происходит особенно интенсивно именно в эти дни. Именно поэтому еще раз я напоминаю, что в эти важные дни затмений мы проводим энерговибрационные сеансы с огромной скидкой, с возможностью участвовать людям ну, максимально. И стоит тщательно следить за тем, чтобы фокус вашего внимания, все ваши мысли в это время были направлены на то, развитие чего вы хотите для себя в будущем. Если вы вдруг по каким-то причинам не можете участвовать сейчас в энерговибрационных сеансах, эта информация для вас. Хотя бы что-то сделайте для себя, мои родные. Период после 11 августа мы начинаем постепенно адаптироваться к произошедшим переменам. Интегрировать в своей жизни то новое, что мы выбрали, сознательно или несознательно, а, при том выбрали не сейчас, не сегодня, а еще в июле, в первой половине августа <coughs> и развивать намеченные планы, воплощать в реальность а, обозначенные тенденции. И как я уже отметила а, в начале видео под влиянием вот а, Сатурна с Ураном у нас появляются возможности построить из всего случившегося Новый порядок, преобразовать намечающиеся возможности в долгосрочные, конкретные планы, сделать их частью своих реальностей. И если в июле, в начале августа мы сделали выбор в пользу новых возможностей, самореализации, творчества, всего, что нас вдохновляет, то во второй половине августа, под влиянием вот волшебного этого а, Трина Юпитер-Нептун, к нам чудесным образом Могут приходить нужные ресурсы, поддержка других и возможности для развития а, в выбранных направлениях. Период с 16 по 20 августа – это очень важные дни второй половины месяца. В это время... Стационарно-директный Меркурий вблизи точки разворота к директному движению будет находиться в гармоничном аспекте с Венерой, планетой ресурсов, ценностей, партнерства, осуществления желаний. И, Во-первых, своей стационарностью Меркурий отмечает очень важные дни, когда все решения, все начинания, планы, они буквально впечатываются в ткань наших реальностей и получают серьезное продолжение в будущем. И фактически все это подводит итоги процесса смены моделей и инструментов, с помощью которых мы наполняем свою жизнь любовью, творчеством, яркими красками, а во-вторых, Поддержка Венеры позволяет в эти дни запустить такие планы, проекты, дела, которые будут способствовать благополучию, процветанию, развитию взаимоотношений и связи с социумом. Период с 23 по 26 августа, когда Солнце после ингрессии в знаке Девы дополнит аспект Сатурна и Урана до Большого Трикона в знаках земной стихии, у нас будут особенные возможности для согласования наметившихся творческих замыслов с практической реальностью собственной жизни, для их воплощения в конкретные формы, для создания на их основе практических долгосрочных планов. В это время на основании произошедших перемен и обновлений, будет выстраиваться определенный порядок наших отношений с материальной и практической стороной жизни. И соответствующие изменения будут возможны в делах, в работе, обязанностях и, конечно же, финансовых условиях. Период с 26 по 28 августа Меркурий сделает последний в рамках своей петли аспект с Юпитером в Скорпионе и, вероятно, в это время будут окончательно решаться задачи, которые впервые обозначились в первой половине июля и имели отношение к согласованию наших творческих планов с финансовыми вопросами. И если в течение предыдущих полутора-двух месяцев мы искали возможности монетизации наших творческих идей, пытались совместить потребности в самореализации с вопросами финансов и ресурсов, то сейчас это станет возможным благодаря использованию новых моделей, новых способностей и инструментов в вашей жизни. Вот именно поэтому крайне важно это августовское затмение прожить максимально эффективно. Мы со своей стороны приглашаем вас, на энерго-вибрационные сеансы, для того, чтобы мы сделали все максимально осознанно и неосознанно, для вот таких колоссальных изменений, для того, чтобы мы могли заложить с вами наше новое счастливое будущее. И я предлагаю использовать самое мощное время года, время затмений, великого противостояния Марса, коридора затмений для того, чтобы усилить способности управлять своей жизнью, наполнять ее тем, что делает нас счастливыми и освободиться от всего, что этому препятствует и нас отягощает в данный момент. Ссылка на участие в энерговибрационных сеансах, вы найдете ее под этим видео или пишите нам в личные сообщения ВКонтакте, Елена Дегурова, вы можете меня найти, только пожалуйста в другие соцсети не пишите, я там бываю крайне редко либо ВКонтакте, либо в комментариях в youtube здесь или я или мои помощники найдут и смогут вам помочь ответить на ваши вопросы вы еще успеваете буквально у вас остается несколько дней 9 мы уже начинаем сеанс и как только вы присоединяетесь как только вы вносите оплату я уже начинаю с вами работать этот коридор затмений я провожу достаточно уникальные сеансы в том плане что э, я делаю два сеанса первый сеанс проходит э, на заре на, на восходе точнее и э, мы проводим это на местах силы выезжаем с мужем и проводим там это место силы в анапе который город который просто э, является местом силы и это просто сказочный город, волшебный город, в который нас вот так занесло, чудно, и мы очень рады, что мы сюда попали, потому что действительно здесь уникальные места силы, которые настолько помогают в работе, ну это сейчас просто ощущают те люди, которые участвовали в первом, во втором сеансе. И независимо от того, первый, второй или третий поток, как только люди оплачивают участие, они сразу попадают в в эти утренние практики и э, все, все люди, которые участвовали в трех сеансах, они на утренние практики э, попадают и мы с ними работаем. Вторые сеансы проходят вечером, это уже вживую, под энерговибрационные практики, которые вы прослушиваете во время сеанса, и я с вами работаю, и люди ощущают это воздействие, ощущают перемены, уже идут осознания, опять-таки отзывы где-то у меня на страничке, где-то тоже я ссылку на отзывы, сделаю под этим видео в YouTube для того, чтобы вы могли видеть, что и как вообще помогают эти сеансы и какие изменения можно ожидать. Опять-таки, я всегда прошу без ожиданий, потому что каждый человек уникален, каждый индивидуален и с каждым человеком происходят свои изменения. Мы, конечно же, закладываем намерения, особенно тщательная работа идет с теми, кто на индивидуальном потоке. Кстати, на третий поток у меня только одно место осталось на индивидуальную работу, поэтому имейте в виду. И такой нюанс, если вы в индивидуальную работу идете, то вы можете участвовать вместе с партнером. То есть я буду работать с вами двумя, поэтому это, это ну, на мой взгляд, самое выгодное предложение, потому что работа в индивидуальном порядке, плюс это работа 40 дней, и плюс, если у вас есть партнер, мы работаем с вами с двумя. То есть это самое выгодное предложение, которое возможно в принципе, и по стоимости, и по возможностям, и ну, в принципе. Вот, на этом про август в целом, наверное, я подытожу. В следующем видео я запишу более детально о силе именно затмения августовского. А на этом я говорю вам до свидания, до встречи в новом видео. Всех нежно обнимаю в чате, в комментариях. И я уверена, что с нами вы станете еще более счастливыми. Ставьте лайк, если вам Показалось полезным это видео, делайте максимальный репост, чтобы люди могли увидеть, услышать и понять, насколько важный период. И, конечно же, пишите свои комментарии, я всегда рада на них ответить и задавайте свои вопросы, тоже отвечу. До встречи в новом видео, с вами была Елена Дегурова, пока-пока.